Всем привет! С вами в эфире Портал 713 и я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня, ребят, у нас на повестке с вами очень важная тема дня, злободневная тема. Это э, всеобщий кризис, мировой кризис. Как вы знаете, масштабы этого кризиса просто поражают. В этот кризис вовлечены абсолютно все государства, абсолютно все образования, коммерческие структуры, юридические лица, фонды, казначейства, банки и так далее. То есть на сегодняшний день не существует ни одного предприятия, организации, либо какого-то образования, либо объединения, ведущего коммерческую деятельность, ну и просто некоммерческую какую-то свою такую деятельность, которая бы не была бы вовлечена или не пострадала бы от всеобщего кризиса. Но давайте посмотрим на кризис с другой точки зрения, что же такое кризис, да, и что у нас сейчас происходит. А происходит, ребята, у нас следующее. На сегодняшний день, на текущий момент, я сейчас буду говорить за нашу территорию, да, но я уверена, что такая же история есть по всему миру. Значит, на сегодняшний день государство Российской Федерации не существует. Если быть точным, она была закрыта еще в марте 2016 года. Какое государство сейчас действует? Никакого, абсолютно никакого. Значит, сейчас идет спешный переезд государства Российская Федерация в якобы государство Россия. Значит, отголоски этого переезда вы сейчас можете видеть а, в виде рассогласованной информации на сайте правительства. Например, наберите government.ru и вы увидите, что вместо Российской Федерации у нас уже появилось государство Россия. И вот уже и Путин у нас президент России, как выяснилось. Да? Но правда еще по телевизору а, вот эта рассогласованность и вообще в принципе и в СМИ, и на других сайтах о различных структур бывшей Российской Федерации, эту рассогласованность сейчас очень хорошо видно. Тут же выступает президент Российской Федерации по СМИ, по телевизору, и тут же его комментирует Песков, а, причем пишут Путин президент России, а Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации. Так кого же комментирует Песков, вот мне интересно. И вот эта рассогласованность, ребят, но не заметить сейчас только слепой и глупой, наверное, да? Потому что это Настолько очевидно от слова «очень видно», что ну, это уже, наверное, каждый должен увидеть. Так вот, ребят, на самом деле существует или существовало три, три различных государства. Кто обращает внимание на эти мелочи, на эти нюансы, то те знают. Что есть так называемое государство Российская Федерация? Есть Россия, а есть Российская Федерация. Дефис Россия, да. Но еще также приписывают где-то там РСФСР, который якобы является да плацдармом и платформой для Российской Федерации. Там есть даже документика Ельцинские о переименовании, темная мутная история, вот. А также есть еще СССР, Союз, СССР, Российская империя, Царская Россия. В общем, там чего только нету, да а также другие всякие государства. Но, ребят, что же вот это все объединяет? с чего же вся эта история-то началась, да, не зря нам тут рассказывают о договоре мир звездном храме, и не зря нам тут рассказывают про декрет о землях, да, который Ленин сдал и подписал там, и вообще не приняли, и не зря-то нам вот эту всю сейчас Котовасю вываливают в виде огромной-огромной кучи информации, в которой вообще невозможно разобраться. Но, ребята, если мы посмотрим на это все в сухом остатке, да, про через это то что мы получим главный очень главный и первостепенный вопрос на сегодняшний день решив который мы решим 99 процентов своих проблем это вопрос о земле о владельцах земли от этого вопроса от решения этого вопроса зависит вообще на самом деле все. Что бы вы тут ни предлагали, круглые столы, дебаты, куда мы дальше будем развиваться, общины, строи и все остальное, какое государство, РССР, СССР, там, я не знаю, Светлая Русь и так далее, там, какие-нибудь еще там, я не знаю, Тартарии, Фигарии, ребят, это все бесполезняк до тех пор, пока мы с вами не заявим о своих правах на землю. И права эти на землю есть ни у кого иного, кроме как у человечества. Человек – Дитя Божие. Человек и был послан на землю, да и земля, как планета, пригодная для жизни непосредственно человека, была создана для человека. И Первотворец послал сюда на землю человеков да, и человечества, для того, чтобы оно здесь проходило свои уроки, духовно, эволюционно развивалось, жило-поживало, до да добра наживало. Так вот, ребят, первостепеннейший вопрос, который нам с вами нужно решать, это вопрос земли. Не нужно уже, наверное, констатировать факты, что у нас развалино все, что только можно развалить. Не нужно, наверное, констатировать факты, что никакое правительство мира не способно стабилизировать сложившуюся ситуацию в виде кризиса и не способно работать и действовать в интересах человечества. Это уже настолько стало очевидно, что идет мировой геноцид в отношении человечества, его детей и его дальнейшего, вообще в принципе популяции и дальнейших потомков, да, потому что портится геном, травится, что только не делать, различные опыты, вакцинация, облучение, 5G и так далее и тому подобное. То есть, по большими словами, да, по большому счету, это все можно назвать, ребята, геноцид целой человеческой группы геноцид человечества. Так вот, я считаю, и мои коллеги, собственно говоря, считают, и мы вот собрали большое экстренное совещание, да, как же мы будем решать проблему, с чего же все-таки начнем. И на этом совещании мы выработали первостепенных четыре задачи, и эти задачи заключаются в следующем. Первое – это все-таки объявить человечество владельцем Земли по праву первотворца, по праву своего рождения, по праву того, что это земля, Земля была создана первотворцом для человечества. Ни для кого уже не секрет, что на планете Земля, помимо человечества, живут другие сущности и существа. Но, ребята, хозяева Земли и владельцы Земли всегда было человечество. Всегда. Если другие сущности и существа имеют притязание, на нашу с вами планету, на нашу с вами землю, ее территории, ее акватории, ее воздух, недра, все, что над землей, под землей. Так вот, если эти существа имеют какие-либо притязания, либо документы, выданные им первотворцом о том, что им принадлежит земля, пускай они перед лицом всего человечества обнародуют эти документы». На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что непонятно, какому комитету, какому совету 13, какому комитету 300, каким правящим э, феодальным семьям, каким там феодалам, царькам и всяким княжьям и всяким прочим гадостям, кому-то как-то, каким-то образом, подлогом, обманом, через убийства, через различные преступления против человечества, да, стала принадлежать наша с вами земля. Так вот, ребята, пришло время положить этому конец. Сегодня замечательный день и в астральном плане, и в эзотерическом плане, и в энергетическом плане, и вообще... Кто следит за частотами Шумана, вы уже знаете, да, что сегодня третий день больших частот Шумана, которые превышают уже 100. Это невероятной высоты, невероятной частоты свет в чистом виде. И еще плюс ко всему, сакральная у нас тут дата получается, да, 22.04.2020, то есть по большому счету 3 четверки. Четверка – это... Сакральная священная геометрия – это квадрат, да, квадрат олицетворяет зверя так вот зверь трижды да, должен призываем святую троицу, зверь трижды должен умереть, должен уйти с этой земли, я не говорю про конкретную смерть, да, кто там до сих пор боится смерти, обвиняет там, что кто-то кому-то желает смерти, ребят, смерть ничего страшного из себя не представляет, вот те, кто боятся смерти, те непроработанные и вообще ни к чему не готовы и не осознали, для чего они здесь на планете земля находятся, смерть по ведическим документам это смена мерности с мерть, да, смена мер, мерности и тверди, вот, поэтому смерть есть не что иное, как переход в другую мерность, другое измерение для того, чтобы а, можно было либо свои уроки наверстать, да, либо тебя там на второй год оставляют, либо ниже опускают, либо выше ты поднимаешься, поэтому ничего страшного в этом нет, что определенные сущности, которые не поняли и не усвоили уроки, пойдут в более низкую мерность, вот, ребят, значит, первый вопрос, это вопрос а, значит, воли изъявления, Вопрос заявления того, что Земля принадлежит человечеству. И этот вопрос первостепенный. И, ребята, сделать можно очень просто. Поскольку сейчас кризис, поскольку сейчас, именно сейчас, не действует ни одно государство, а раз не действует ни одно государство, и никто, даже Путин, И Мишустин не может нам подтвердить, что государство таки есть, оно создано и оно действует. Значит, в связи с тем, что не действует Российская Федерация, значит, если вы, товарищ президент, и вы, товарищ там представитель правительства Мишустин, будете утверждать обратное, Пожалуйста, покажите это, обнародуйте всему человечеству, что государство Российской Федерации есть. Мы, человечество, не верим вам. Мы не видели ни одного документа, который подтверждает нам о том, что Российская Федерация существует. У вас существует только проект Конституции. нету никакой Конституции, она не была принята. И не надо лгать. Если она была принята, обнародуйте нам эти документы. Значит, дальше Россия. Россия еще не вступила в свои права, не было проведено референдума никакого. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем то, что ни один закон Российской Федерации на текущий момент не действует. Он ничтожен, потому что нет государства, Де Юра и де Факто прекратили свое действие еще в 2016 году все нормативно-правовые акты Российской Федерации. Точно так же, как не действовали в Российской Федерации законы Советского Союза, когда Российская Федерация себя провозгласила и сказала, что нет, и в судах не принимались законы, и нигде не принимались законы. Да? Вот точно так же мы вам сейчас и заявляем. Вы смеялись над нами в судах. Вы смеялись над нами должностные лица, когда что, кто, кто там, граждане СССР, с какими-то там законами имеете какие-то права. Так вот, ребята, теперь мы смеемся над вами. Утритесь, утритесь, потому что теперь мы вам заявляем, что нет никакой Российской Федерации и нет никаких законов. Вы обнулились, полностью обнулились. Немножко вы не успели перейти на рельсы «Россия», и загнать в цифровое рабство население, да, потому что в России нету граждан, нету граждан, никто не вступал. Вы хотите сейчас под разными предлогами провести чипирование, QR-коды всем раздать или другими способами быстренько всех переписать. Свое государство Россия, но у вас этого не выйдет. Потому что Россия это не просто чипирование и куаркодирование. Государство должно создаваться путем референдума и честных выборов, которых мы вам запрещаем проводить. Почему? Потому что мы заявляем, мы, человечество, каждый человек, живущий на этой земле, заявляет что Земля, ее территории, акватории, все, что на ней находится, принадлежит человечеству. И теперь вы обязаны нам доказать обратное и предоставить неоспоримые, неопровержимые доказательства, что наши слова ложные. А мы утверждаем, что Земля наша, и теперь мы будем устраивать свои порядки и свои законы в интересах каждого человека, в интересах всего человеческого рода, целой человеческой группы и всего человечества. Второй вопрос, который у нас стоит на повестке дня после решения вопроса о Земле, второй вопрос – это вопрос о собственности. Потому что не может быть частной собственности, которая принадлежит каким-то там юридическим и прочим лицам непонятной национальности, которые захватили производство жизнеобеспечивающих ресурсов, таких как вода, еда, товары народного потребления, товары промышленные, таких как жизнеобеспечивающие ресурсы. У нас есть наше неотъемлемое право, на которое никто не имеет права посягать, это право на жизнь, данное нам всеобщей декларацией прав человека. Только вот объем прав, вот эти вот товарищи, которые взяли тут судьбу человечества решать, да, недоделанные товарищи, вот этот вот объем прав нигде не прописан. И никто до сих пор не знает, все считают, что право на жизнь, да, это э, тесно связано со смертью. Нет, ребята, право на жизнь, это право э, получать чистые природные ресурсы, воздух, воду, питание, земли для того, чтобы можно на них было вырастить себе еду, для того, чтобы можно было собирать грибы и ягоды. Да. Это водоемы, в которых можно ловить чистую, экологически чистую, здоровую, вкусную рыбу. Это воздушное пространство, да, где будут летать птицы, насекомые, бабочки и так далее. Это полезные ископаемые. Это экономические ресурсы в виде денежных средств или их аналогов, продуктов питания и товаров народного употребления, жилье, инфраструктура жилых поселений и транспорта. И социальные ресурсы в виде образования, медицинской помощи, культурного развития, возможность беспрепятственного перемещения и взаимодействия по всей планете Земля. Вот мы считаем, что минимальный объем права на жизнь каждого должен заключаться в этом. Как так мы, человеки, докатились до такого, что мы вынуждены оплачивать свою жизнь? Мы оплачиваем воду. Мы оплачиваем еду, мы оплачиваем жилье, мы оплачиваем все, коммунальные услуги. В туалет сходить, и то платно, по всему городу, по всей стране. Мало того, что туалетов нет, так они еще и платные. Это что ж такое? А если, извините, некогда, некуда, не на что? Что, ложись и помирай, что ли? Это образование платное, медицина платная. То есть жизнь у нас платная. Разве вот эти правители, власть так называемая, действуют в интересах человека? Нет, они с другой расы, они с другой планеты. Они пришли порабощать и убивать, порабощать и уничтожать человечество. Так давайте заявим «нет» оккупантам, давайте провозгласим, что Земля наша, и пускай они доказывают свои права на эту Землю перед лицом всего человечества, предоставляет все неоспоримые и неопровержимые факты и документы, выданные первотворцом. Нам Земля принадлежит по праву рождения, и мы это заявляем. Так вот, пожалуйста, опровергайте». Следующий момент про собственность, да, опять же вернусь к собственности, ну, после того, как я предлагаю всему человечеству, да, вот уже сейчас оставить все споры, все разногласия, все видение разное под разными углами ситуации, вы, ребята, вообще все молодцы, каждый шел своим путем к этому, понимаете, каждый свое видение приносил, каждый свою изюминку привносил, вот в свое течение, в свое какое-то объединение, образование и так далее, вы все молодцы. Но сейчас все таки пришла пора вспомнить, что вы все есть человечество. Вы все потомки великих человеческих родов. И сейчас у нас стоит вопрос выживания человечества. Никаких-то там конкретных национальностей, да. Я не говорю сейчас о вопросах национальности. Я не говорю сейчас о вопросах принадлежности к партиям, к вере, к религии и так далее, да. Я говорю сейчас конкретно о выживаемости человечества. Так вот, ребята, человечество мое, любимое, мои любимые человеки, пожалуйста, проснитесь, пробудитесь, если мы сейчас не объединимся на платформе человечества, если мы сейчас все вместе не покажем, сколько нас, что нас много, земля наша, да, и все, что. Э, действует сейчас, в настоящий момент против интересов человека, все должно уйти раз и навсегда. Давайте положим этому конец. Потому что сейчас нет ни одного закона, который работает в интересах человека. Не, нет ни одного закона, который работает в интересах человеческого ребенка, человеческих потомков, родов и так далее. Идет массовое истребление человечества. Так вот, чтобы мы все с вами сейчас как бы так потерялись в своих иллюзиях и заблуждениях пока мы тут все грыземся то евреи то не евреи то еще непонятно кто то армяне то тут еще кто-то да пока мы грыземся в национальностях в каких-то принадлежностях каким-то там течением ребята это все иллюзии это все отведение глаз чтобы мы здесь человечество между собой перегрызлись и сами себя своими же руками уничтожили вот пришло Пришло время положить этому конец. Пришло. Значит, боги на нашей стороне, первотворец на нашей стороне, число шума на больше ста. Ребята, завтра у нас сакральный день. и Я предлагаю волеизъявиться и каждому, каждому человеку, живущему на этой земле, заявить свое право на землю. Значит, второй вопрос после заявления права на землю. Да, мы заявляем свое право на собственность. И третий вопрос, это мы уже будем третьим и четвертым вопросом выбирать и экономические модели, как нам дальше разбираться. Но сейчас, ребята, сейчас самое важное, это я считаю, вот воспользоваться нужно таким вот кризисным положением, когда я уверена по всему миру, нет ни одного действующего государства, нет ни одного действующего закона, так давайте провозгласим право, свое право, неотъемлемое право на владение, и на то, что мы хозяева земли, земля наша, а раз земля наша, мы обнуляем и делаем все законы, Любых властей, любых э, олигархов, каких-то там кланов, правящих семей, да, любые законы, любые нормативно-правовые документы, делаем их ничтожными. Просто ничтожными, потому что среди них нет ни одного документа во благо человечества. Ни одного. ребят, я проанализировала всю законодательную базу, ни одного. И я создала такое прекрасное волеизъявление, которые я вам всем рекомендую а, с ним ознакомиться ознакомиться на нашем сайте а, сайт у нас а, мод народное единство мы его разместили там первоисточник волеизъявления по возврату нашей земли а, в, в скажем так, в отношении человечества, да? то есть возврат человечеству, всей земли, всех его территорий, всех авуаров человека. То есть давайте себе все вернем. Значит, я вам всем предлагаю поддержать это волеизъявление. Значит, на сайте у нас размещено как сам текст волеизъявления, так и листы присоединения к данному волеизъявлению. Ваша задача, значит, скачать лист присоединения от руки его за и прислать по указанному адресу электронной почты. Подсчет голосов мы будем вести прямо на сайте, прямо в режиме онлайн, так что вы будете видеть, сколько уже людей подписалось. Каждый подписанный лист присоединения мы будем выкладывать на нашем сайте, чтобы все видели, да, сколько проголосовавших. И мы еще сделали очень такую хитрую фишку. Значит, каждый человек, проживающий на определенной территории, в определенном поселении, даже один единственный человек имеет право на голос, понимаете, и имеет право полностью всю территорию этого поселения передать в руки человечества всего, то есть забрать у вот этих тварей, которые возомнили здесь себя владельцами земель, они не являются владельцами земель по праву рождения, пускай они это доказывают. Поэтому, ребята, все законы обнуляем, все обнуляем, абсолютно все. Кризис нам сейчас в помощь, Боги с нами. Обнуляем все бесповоротно, да, апелляционно и заявляем, что Земля наша. И я считаю, что сейчас мы наделяем каждого человека этим волеизъявлением, все человечество мы наделяем правом вето. На все законы, на все нормативно-правовые акты, на все действия должностных лиц, муниципалитетов и государственных структур у каждого человека с сегодняшнего дня будет право вето. Ребята, давайте все вместе волеизъявим это все, уведомим все страны, все государства, все организации, что земля наша, убирайтесь с нашей земли вместе со своими чудовищными геноцидными законами. Да будет так, мы ждем ваших присоединений. Победа будет за нами, друзья. Мы в вас верим, мы в нас верим, мы в человечество очень верим, очень. Давайте сейчас вот последний рывок, последний бой, он трудный самый. Чтобы мы не встали на эти вот рельсы, которые ведут нас всех в цифровой концлагере. Ребята, давайте объединимся и сейчас жахнем все-таки вот последнюю силу воли свою в кулак соберем, да, и треснем врага все-таки по морде так хорошо, чтобы он улетел в другую мерность. Да будет так. Жду ваших присоединений. Всех благодарю.